Вы когда-нибудь задумывались, почему сильный соперник проигрывает слабому? Я вам отвечу. Разница в психологии. Поэтому мы начинаем серию видео о спортивной психологии. Подписывайтесь на канал, следите за новостями.